Песня называется, песня не моя, называется «Хрустальный город». Прозрачный хрустальный город В просторе Балтийского моря Причалил к берегу небо Прикоснувшись парусами света И вантами, струнами звездными На арфе Невских каналов Рождают белые ночи Звуки небесных харамов. Шелестят парчовые ткани Светится дворец мрамор, Минуэт клавессиного шлейфа, царит в узорчатой раме. Каналы Санкт-Петербурга, Отражение Петровых мыслей. Каналы Санкт-Петербурга несут. Золотые листья. И шепчут этих мыслей кристаллы Бесценные ковчежцы жизни. Поюкает их волнами Северный ветер шпилей Каналы Санкт-Петербурга Отражением петровых мыслей Каналы Санкт-Петербурга Несут золотые листья